Говорила Державин, Благословение Фелицы. Три черри Кроноса равно неизбежимы, И ни одной из них не можно услужить. Три мойры вечные, умом непостижимы, Судилище судьбы предызбраны вершить. Для младшей ни нипочем, ни лето. И незимы, молотки, все бы ей людскую участь, ведь. Постарше меряет, решения незримы, старуха вслед за ней перерезает нить. Не усомнись ничуть, судеб императрица, лежит к звездам твой путь премудрая филица, и добродетелью сияет. Знаменит. Не страшно мне, когда Могу я заблудиться, Подскажут звезды путь, И царственно десница Цветением весны меня благословит.